Что это? Ящик с хламом. О! <связывая> а -а -а! хай! С вами Юджин, и сегодня ваш старый добрый инженер, великий инженер Платов, я бы сказал, собирается с вами отправиться в очередное путешествие в игре Ра. Мне кажется, что для этих выпусков чего-то очень сильно не хватает. Как вы думаете, чего? Конечно же, рыбных анекдотов. Если ты хочешь, чтобы твой прекрасный, максимально остроумный рыбный анекдот попал в следующий эпизод Рафт, пиши его в комментариях. Самые искрометные я зачитаю в следующем выпуске. Давайте загрузим наш мир и осознаем, что мы застряли на новом объекте. Мы тут очень много всего поймали, хотя странно, мы же даже никуда не плыли. Откуда все это здесь набралось? Походу, очень скоро мы столкнемся с проблемой, что некуда складывать наши ресурсы. В таком случае давайте займемся их растратой. Чем накоплением. Итак, нам нужна куча пластика. А, и сокляны. Сокляны берем. И вот у нас кислородный баллон. И вот у нас ласты. И где-то у нас была еще использованная батарея, которую я бы как раз таки использовал дополнительно. Вот она. Налобный фонарь. Давайте все это экипируем. От! Нифига, как круто. Он типа все время будет у нас включен. Это не очень хорошо на самом деле. Давайте каску уберем. Она тоже не нужна. И, кстати, что-то у меня живот борчит. Там заткнись. На, на, жри. О, сколько предметов мы собираем! Я знаю, некоторые из вас, друзья, очень хотят, чтобы я сделал какой-нибудь красивый, опрятный плод. Но в данный момент, хоть у меня и много ресурсов, у меня их не настолько много, чтобы сделать прям нечто грандиозное. Вот чтобы то, что у меня в голове есть, воплотить, нужно очень много ресов. Я думаю, вы догадываетесь, что я хочу воплотить. Такой же хаотичный плод, только в 4 раза больше. Я, короче, не думаю, что нам нужен металлоискатель и лопата сейчас. О, собственно, уже утро, даже спать не пришлось. Погодите, погодите. Что это за тень? Блин, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Вернись обратно. Это что за тень такая? А, я думал, эта чайка зависла в воздухе. Это просто моя антенна. Что ж, у нас все надето, все, что нам нужно. И нам надо плыть вот сюда, исследовать. Просто ныряем. Опа! Я хочу свежим взглядом осмотреть абсолютно все, что мы упустили Здесь вот G, я не понимаю, что это значит Но это явно какая-то метка О, Что это за фигня? Что-то огромное и как будто бы живое Ну, по крайней мере, такой звук, какой-то очень живой звук был Окей, но здесь, походу, ничего нету Есть только вот этот вход, который закрывает медузы Они отплывают, как только свет включается Вот оно как, я понял. требуется 4 детали для прожектора. Ясно, теперь у меня есть цель. Наконец-таки. Вот как так получается? Ты играешь в игру и не понимаешь вообще ничего, что нужно делать. Но потом ты перезахочешь на следующий день, и сразу все становится очевидно. Медузы, походу, видите, да. Фонарь э, снова погас, и они закрыли проход. Как бы отплыли от света. Они не любят свет. Ну-ка, Новая записка. В Варона Пойнт много дырок. Легко передвигаться незаметно. Сегодня я стащил болоток. Вчера залез в заначку бригадира за мясом. Красть еду не так приятно. Она ведь рано или поздно портится. Часы, которые я сперу того горластого бурильщика, гораздо интереснее. Сегодня вечером найдешь что-нибудь получше. Нам нужно срочно глотнуть воздуха. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Тихо. Тихо. Живем. Как меня напугала эта сраная акула. Она пришла меня кусать прямо сюда. Прямо вот так бесцеремонно. Ука... Давай, бей, бей, зажали в углу. А -ха -ха. Что, тесто тебе здесь, да? Давай, возвратись, давай. Давай, давай, давай, давай. Опа, я тоже могу кусаться. Ай, кто тут у нас в ловушке в западне? Стой. Так, твою мать. Теперь залезем сюда. Что-то акула сагрилась, так не на шутку. О! На! На! На! Кстати говоря, мне надо валить отсюда! Пожалуйста, не трогай меня, не ешь! О! Она ведь не заплывет сюда? Она может сюда заплыть. Тихо! Страшно! Дед! А -а -а! Увернулся! Да че от меня надо! О! Прячемся в трубу. Она никогда так плотоядно на меня не охотилась еще! Чтоб прям выискивать среди развалин. Даже рисковать тем, что нас сможет запутаться в этих узких проходах. А, черт, нет. <свёзд Accelerator> Стой, живи. О, нет, у меня есть мазь с собой. Я не взял с собой мазь. Это спасительные трубы. Она не остановится, пока не убьет меня. О, нет, бурнуть. Есть, посраки. Оп. Ты умрешь у меня. Ты подохнешь. О, воздух. воздух. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин, как это стрёмно. Так, походу, у нас нет выбора другого, кроме как убить ее. Так, быстренько глотнуть. Она возвращается, а мы внутрь. Иди сюда, давай. Давайте в трубу повыше. Ой-ой-ой, я не могу заплыть трубу. Рап -рап -рап -рап. Всё, живой. Вот она. Какая-то стремная тварь, быстрей. О, боже мой. Чёрт, задело. Уже ночь, блин. Я весь день с ней сражаюсь. Давай! Есть! Есть, убил! Победил, выжил! <свы> Охренеть можно! Вот это битва! Так, нужно заплыть сюда, я тут не все исследовал. Окей, okay, что здесь есть? Это лифтовая шахта, но ну, туда никак не пробраться дальше. Окей, okay, есть номера. <свы> <свы> а! Блин! Это удельщик! Ты что так высоко забрался? Тебе надо на глубине же быть. Что это? Предмет. Опа, лампочка. Деталь для прожектора один. Мне надо валить срочно. Вдыхнуть. Вдыхнуть. Вдыхнуть. Мне надо обратно в плод. Ааа, шесть, я выжил. Там еще одна комната осталась, точно, которую надо посмотреть. Ну все, у нас две бутылки полные пресной воды. У нас куча жратвы, у нас есть баллоны, двое ласт, фонарь. Поплыли. Оп. Быстрее, быстрее, быстрее. О, спасибо. Идеально открылась просто. Мы нашли с вами одну деталь от фонаря. Теперь нам нужно еще одну найти. Или сколько там их надо? И кого знает, сколько их надо. Это, кстати, что, воздух? Да, это воздух наполняет меня. Помним про врагов, которые могут здесь быть. Вот он, враг! А точнее, это я твой враг. Это был совет для тебя, ублюдыш. Помни про врага, который может внезапно попасть в эту комнату и убить тебя. Смотрите, деталь номер два. О, здрасте. Что это за место? Это чтобы воздуха глотнуть. Слушайте, походу, какой-то краки на нас нападет скоро. Здесь больше ничего нету. Нет, смотрите, еще. У нас тут еще один целый этаж не исследованный. И здесь будут остальные части, лампы. Блин, мы к чему-то очень страшному подбираемся, судя по всему. А, нет. Это мой желудок. Ты че меня пугаешь? Перестань. Здесь нет лампочки. Обидно. Ладно, последняя надежда это вот ты. Деталь для прожектора. И. Утром я услышал, как хабабде говорили. Они дозывают меня щипач. Мне даже нравится. Я перенес тайник. Теперь он выше на новом этаже. Прямо у них под досом. Пригоди, жаловался, что камер нет. Как будто они бы мне помешали. Меня не поймают, даже если у стен будут глаза. Мое мастерство растет. У него такой акцент, как будто он индус. Мы уцели, я чувствую это. Какого? Кто? Ах ты! Извини, ты видимо душ принимал, я вошел не подходящий момент. Блин, что какой-то кусачий? Это босс? Что происходит? Кто меня бьет помимо него? Ничего не понимаю. Здесь есть еще какие-то ходы. Нам нужно просто понять. Где выныривать? Походу, мы что-то увидим. Что-то найдем. Возможно, финальную деталь. Вот, мне нравится. Все это не просто так. Здесь есть потайной этаж, ну, конечно же. Здрасте, новый этаж. Здесь будут какие-то монстры. Клубничная колада. Это для чего? Это типа просто так можно выпить? О, и смотрите, это мой плод бы колбасит на волнах. А это финальная деталь. Наконец-то. Надо вернуться на плот. Видите, здесь есть еще ход. Тут еще ресы. И тут еще полно ресов. И еще одна деталь? Пора отсюда сваливать. А, пожалуйста, пропустите. Спасибо. Только бы не акула. Давайте все установим. Четыре детали. То есть пятая была просто лишней. Прежде чем... Все, видите, они отплывают. Прекрасно. Нам нужно вернуться на плот. Все разложить и пойти снова. Ладненько, я все разложил. Теперь ложимся спать и у нас с вами завтра будет, ну уже сегодня получается, самое масштабное путешествие. Мы отправляемся вглубь, ставим фонарик на лоб и ныряем. О, есть. Стоп. Это вряд ли откроется. Мы попробуем. Дверь закрыта с другой стороны. Нам нужно будет оказаться там. Мы оттуда выйдем, походу. Мне кажется, открытие, которое мы сейчас совершим, будет каким-то шокирующим. Все, мы вынырнули в итоге. Куда? G. Нам нужно идти сюда, на G. Опа. Ой, блин! Опасно. Видимо, сюда. Видимо, сюда. И по этой балке выше. G. Ой, блин! А! А! Как я выжил? И как она сработала? Я не успел посмотреть, что я нажал. Ага, растяжка. Я просто охренел, если честно. Я очень испугался. Значит, растяжка. Раз, два. Внимательно смотри, Герри. Опа, я вижу какой-то ящик. Куча хлама. Я так понимаю, нам нужно вот на эту балку. А. Ой, что это было? О. Даже непонятно, ему нравится или нет. Слушайте, нам не нужно было на эту балку идти. Мы просто покоцались. Тупо по гвоздям прошли. Но зато теперь мы в ресурсе. Идем выше, а здесь у нас сел налобный фонарик. Ну ладно, ничего. Осторожнее, растяжка. Прыжок. А здесь надо быть очень осторожным. Ибо я прыгну прямо на гвозди. Аккуратно. аккуратность это не про меня. А вот здесь. Осторожнее. Молодец. Так, G. Это верный знак, что мы куда-то идем. какой-то точке G. Осторожнее, Что это? Ключ от хранилища и записка. Я бы уже начал скучать, но в последнее время хранилище задевает все мысли. Вода отняла его у меня. Надо было действовать быстрее. Теперь появилась помеха. Затея рискованная, но, возможно, она того стоит. Не могу перестать об этом думать. Всего одна акула. Неужели я не справлюсь? Итак, чертеж улучшенный на лобный фонарь. Вот. Прекрасно. Стоп! Это его, собственно, номер один. Короче, походу, у этого чувака своя игра рафт собственная. Он также сражается с акулой, что-то крафтит. И строит себе друзей. Значит, потом нужно будет ребятам выпустить DLC, где мы будем играть именно за него. Потому что мне он нравится. А вот и конструкция, точнее, ее чертеж. Посмотрите, клад вот здесь находится. Это кран, и мы вот сюда зиплайнили. Это какой-то из них проход, в который мы залезли вот сюда. И тут есть G. Я помню. Ладно, это хранилище, судя по всему. Нет. Ой осторожнее здесь надо быть. Ой, надо быть осторожней. А это все в принципе легко, просто прыгаем. Бам! И где мы оказались? <сос Picture noise> на той стороне. На той стороне мы здесь были. Значит, он показал нам карту. Хранилище находится где-то тут. Где? А! На! Пыряй! Пыряй! Нам надо срочно свалить отсюда. Оп! Давайте внимательно смотреть. Значит, где-то здесь находится сундук с чем-то очень полезным. А вот здесь находимся мы. Короче, нам нужно к нижнему тоннелю, где есть эти медузы. И там где-то будет этот ящик. Сначала нужно вернуться на плот. Э, есть. Ресов очень много добыли полезных. Улучшенный налобный фонарь. Это нам нужно. Не зря нам его сейчас дали. Get to the... Мы денек поспали и теперь готовы снова отправляться в путешествие на поиски сундука. Это чертовски важно. Итак, вот еще один тоннель. И где-то над ним сундук. Так было сказано в пророчестве. Кстати, нигде нету воздуха подзаправиться, к сожалению. Что вы, блин, хотите, чтобы я тут... Чем мне дышать? Дайте... Вот, вот здесь... Точно. О! Мы же теперь можем открыть! Точно же есть ключ от хранилища! Прекрасно! Прогресс! Ну ладно. Нам сюда надо. Это стоит. Ага, вижу, враг патрулирует. Да, походу, теперь стелс игра. Главное не попасть. Это стелс игра для тебя, бич! Для тебя, печь! Подох! Подох! Ну, что меня бьет все время? Окей, давайте спустимся сюда, глотнем воздуха. О, о, вот оно как. Теперь мы можем здесь проплыть. Что это? Ящик с хламом. Нет, тут все-таки будут монстры. Ой, блин! Только не говорите, что это новый вид акулы. Нет, это не может быть новым видом акулы. Это просто босс которого надо избегать всеми силами. Какая стремная штука. Так, давайте-ка подумаем, что мне нужно-то вообще здесь. Мне нужно от крана найти ключ. Смотрите. Почки. Офигеть. <смех> <смех> <смех> Наверное, мне надо ее сагрить вот сюда. Поднять. Погодите, положить. Надо заставить ее все столбы разрушить, кажется. Мне так кажется, я не знаю. Давай, ты готов? Готов? Хорош. А -а -а. Ладно, у страха глаза велики. Они такая уж и страшная эта акулка. Ой, -ой, -ой. Ой, какая то страшная тварь. Особенно, когда она неподвижна была. Пора плыть обратно. Это просто безумие. Намечается эпик босс файт. Я не про тебя, тупорылая эта тварь. Ты не дотягиваешь до эпик босс файта. Кислородный блюд. Изготовлен. Надо сделать еще одно мачете обязательно. Так, на лобном фонаре пока снять. Ласты еще норм. Ныряем. К сожалению, до сих пор пока что не понял, что нужно точно делать. Но мы попробуем довести изначальную нашу задумку до конца. Пусть разобьет все столбы. А -а -а! Да не меня! Удар? Что ей пофигу. Тихо. А, -а, а, да чтоб тебя! Как больно! Вот. Давай! Есть! Окей! Okay. Сюда! Давай! Есть! Что-то это изменило? Uh... Нет! Не знаю, возьмем бочку. Может быть, надо бочки как раз-таки вставить вот в эти слоты. О, oh, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Ох, меня вынесло! Бочка! Ты где? Бочка просто выпилилась из реальности. Да! Да-да-да-да! Все, я понял! Я вычислил, как игра играется. Я понял. Я молодец. Нам надо плыть отсюда быстрее. О, нет, у меня ласты закончились. Ладно, просто поплыли. Надо установить еще три бочки. Стоп. Или вы хотите, чтобы я перестал здесь что-то делать? И теперь отправился туда за ней. Блин, походу, это и нужно сделать. Но сначала придется вернуться домой. Ибо, к сожалению, без ласт мы не можем нормально маневрировать и уворачиваться от ее ударов. Ух, вернулись. А что по ластам у нас? Нужны водоросли. 6 штук. Окей, пойдемте добывать. Плыви. Ага. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ага, идеальное место, чтобы бить ее и не получать урона. О, получил урон. Опять получил урон. Вот она, внезапно. Ой, внезапно. Так, стоим вот здесь. Что мне делать? Что мне, блин, делать? Так, баллон. Чем мазаться или как? Мазаться! Помазаться! <прикот> <приятия> Нет. Ой, поимела. Вы даже не представляете, насколько сильно. Так, все очень плохо. На лобный фонарь. Все, не сделаю. Ласты, не с чего делать. Я могу только два кислородных баллона сделать. Все. Даже мазь, не успела помазаться, она исчезла. Из еды осталась только картошечка. И все. Ощущение провала, чувствуете? Стоп, если мы сейчас сделаем бутылку для кислородного баллона... У нас потратится еще 4 лианы. О, нет. Давайте пока обойдемся одной бутылкой, мне кажется. Что становится все внезапно очень сложно. Я на это не подписывался. Ладно, вот ты думаешь, играешь, что Евгений не справится без налобного фонаря. Без ласт. Ныряем. Медленно плывем, потому что ласт нету. Опа. Строится Ох ты, скотина. Ты здесь, да? наруду здесь. Есть! Избавился. Теперь босс. Сюда, рыба. Рыба. Есть. Прошу, сюда. Есть, требуется взрывная бочка. Скорее. О, о, о, о, о, о. Вот, вот, вот. Чардж! Давай! Да! Летим выше. Блин, здесь сколько ударов нужно будет. Давай. Хорош. Давай-ка сюда. Оп. Молодец. Побег, давай ко мне. Отлично. Вложить бочку. Все. Есть! Yes! Сколько же мяса мы сейчас возьмем? Собственно, что здесь происходит? Что это за место? Окей. Okay. Лестничная клетка какая-то. Где мы? Oh. Опа, мне кажется, здесь. Это его кабинет. Чертеж, ветряная турбина. И ключ журавля, ну наконец-то. Есть какое-то расписание, и мы можем отсюда выйти выше. Значит, нам только наверх. Окей. Okay. Продолжаем идти наверх. И мы доплыли до какой-то двери. А вот мы и с этой стороны и пришли. Как я и говорил, я не могу ждать. Надо сразу подняться на самый верх. Запустить эскалатор и посмотреть, что будет. Итак, я возле кабинки. Ну что, давайте запустим эту штуку. Характерный звук включения энергии. Начинаем. Окей. у у Я думал, мы что-то найдем в этом хламе, но нет. Нам просто пробили дыру. С Что нам теперь надо? Идти вот в эту дырень вниз. Смотрите кабинет. так записка. Темпранс. 4, 4, 6, 2. Это новая локация. Чертеж, улучшенная батарея. Единственный способ выбраться, это через трубу. Уплываем. И где это мы? Вон наш плот. Я доплыл! Есть! Включаем. 2, 4, 4, 6. Вот оно, 2000 метров. Снимаемся с якоря. Разворачиваем наш плот. Игнорируем акулу. Запускаем двигатели. И отправляемся в путь. Навстречу новым. Приключения.